доброго времени суток, я Игорь Черноусов приветствую вас на своем канале, это 11 видео о программе SMM Combine программе автоматизации продвижения в социальной сети ВКонтакте в этом видео я расскажу о втором лайкере программы SMM Combine, который называется лайкер пользователей. именно этим лайкером я пользуюсь, так как он более функционален и позволяет выполнять массовые действия, причем этот лайкер можно использовать творчески первый вариант использования этого лайкера это раскрутка вашей стены то есть вы хотите пройтись и отлайкать свои фотографии свои записи вот этот лайкер однозначно делает репост В первом варианте правильно просто разместил ссылку на пост поэтому репост не выполнялся то есть значит этот лайкер однозначно делает репост потому что он сам правильно выбирает адрес поста Значит, раскручиваю свою стенку, выбираю список ID и вставляю только один ID, то есть ID своей страницы. Включаю репост, пишу текст репоста, пишу что-то такое нейтральное, лайк однозначно. Вот отключаю фильтр у аккаунт, лайкать и репостить со всех подключаемых аккаунтов и затем подключаю аккаунт. Дальше выполняю настройку потоков. Мне спешить некуда, и сегодня какие-то проблемы у меня с прокси, поэтому ставлю один поток и сделаю очень большие задержки. Вам, конечно, такие задержки делать не надо, но, еще раз повторюсь, мне спешить некуда. Задержки делаю большие. За лайкинг, конечно, не так строго наказывают, поэтому здесь ограничение в 500 лайков, но я делаю 300 лайков. Опять же, чтобы не травмировать аккаунты, которые я использую. Теперь я ставлю, какое количество фотографий мне нужно пролайкать. И самое главное, какое количество записей. Почти 50 записей. Пролайкать это, наверное, много. Оставлю, например, 15 15 записей и 3 фотографии. Эти фотографии и главное записи, то есть посты на моей стене будут и лайкаться и репоститься однозначно. Вот на моей стене сейчас 567 записей и 169 фотографий на моей страничке. И вот три фотки будут лайкаться и 15 записей будут и лайкаться и репоститься. Ну Все, все настройки сделаны. Прокси у меня включены сейчас, посмотрю сейчас как пойдет процесс. Нажимаю на кнопочку старт. Это первый вариант использования этого лайкера, когда вы раскручиваете свою страничку, пролайкивая и реп... делая репосты с каких-то фейковых аккаунтов, своих фотографий и записей. Очень хорошо работает и делается это все массово. То есть лайкается и репостится не одна какая-то запись, не один какой-то пост, а сразу несколько постов. Поставлю на паузу и после того, как процесс закончится, покажу вам лох, Действия. Так, лайкер закончил работать, но из-за того, что один поток, это было достаточно долго, поэтому вам, конечно, не рекомендую это делать. Если вы куда-то спешите или находитесь за компьютером, посмотрите, проставлены были лайки и были сделаны репосты, но не со всех аккаунтов. То есть, возможно, репост не получался из-за специфики аккаунтов, которые я купил. Но буду до конца разбираться, сталкиваюсь с этим впервые. Второй способ использования этого лайкера заключается в следующем. Вы можете спарсить нужную вам целевую аудиторию. Все они собираются в папке «Экспорт» программы «SMM Combine», «Кровавый экспорт». Я эти результаты парсинга отдельно называл, каждая папочка – Понятно, что здесь... Ну, например, я хочу привлечь внимание друзей Сергея Грань к своей страничке. Я открываю папку «Друзья Грань». Вот ID людей, которые являются друзьями Сергея Грань. Я их открываю. Загружается, видите, списочек друзей Сергея Грань. Это первый вариант найти вашу целевую аудиторию. Второй вариант можно, конечно, сделать поисковой ссылке. То есть, если выбираете поисковую ссылку, поступаете точно так же, как и в парсере сообществ или людей. Вы копируете поисковую ссылку из выдачи контакт И вы вставляете Точно так же, как в парсере, ссылку на поисковую выдачу в окошке, в котором сейчас у меня вставлено ID. Опять же, при необходимости включайте репост. Но я бы вам рекомендовал его отключить, потому что вся ваша страничка будет засыпана сделанными вами репост. Это не нужно делать. То есть выбрал людей, вашу целевую аудиторию, а вот в разделе аккаунты, вы открываете файлик, в котором хранится логин и пароль от вашего аккаунта. То есть все действия вы будете выполнять с одного аккаунта, со своего. Вы будете идти либо по результатам выдачи, либо, как у меня, по списку ID, только с одного своего аккаунта и лайкать фотографии и записи этих людей. Тут, конечно, я бы вам рекомендовал пролайкать два фото и три записи. То есть много не надо. Это уже как бы не совсем естественно. Опять же, можете ставить побольше задержки. Ограничение по количеству лайков. Ну, для одного аккаунта поставлю 400. Вот со своего аккаунта я пройдусь вот по этому списку. И про лайк до каждой странички по 2 фотографии и по 3 записи. Этим самым я привлеку внимание к своей страничке. Именно так это работает. Особенно если у людей не так много лайков и репостов на стене. Им будет интересно, что же это за человек который про лайк фото и записи скорее всего зайдут на вашу страничку посмотрят кто вы такой чем вы занимаетесь если список этот большой это нормально то есть вы обработаете в начале часть этого списка сделайте 400 лайков и процесс остановится в следующий раз когда вы запустите вы уже пойдете по другим пользователям из этого списка потому что программа формирует так называемый backlist, черный список, и два раза одного и того же пользователя вы не пролайкайте. То есть это тоже очень хороший и эффективный инструмент. Если мы поставили 400 лайков с одного аккаунта, а здесь 6000 друзей, лайкать вам этот список придется достаточно долго. То есть это займет не одну неделю, но вы привлечете внимание к своему аккаунту. Все, нажимаем старт и пошел процесс лайк. Вот два способа использования вот этого классного инструмента, позволяющего раскручивать ваши стены, набирать... Лайки на свои стены и лайкая чужие публикации, вы можете привлекать себе людей на свою страничку. Причем, как я уже говорил, за лайкинг не так жестко наказывают и количество выполняемых действий может быть до 500. Даже 400 лайков, которые вы сделаете по чужим стенам, хватит для того, чтобы привлечь внимание к вашему продвигаемому. Итак, на этом рассказ о... Лайкере программы SMM Combine я заканчиваю. Будут вопросы, пишите их под видео, либо задавайте на вебинарах, которые я провожу каждый четверг. Всем спасибо, до свидания.